Здарова, народ! С вами строительство Леха и сегодня расскажу, покажу, как сделать естественную вентиляцию в двухэтажном доме и покажу, какие у меня проблемы столкнулись и как я их решил. Итак, на первом этаже сейчас видно сразу, справа у меня будет проходить каминная труба, слева уже проходит вытяжка, то есть принудитель вентиляции. Но еще нужно как-то запихнуть естественную, поэтому единственный вариант это сделать между балок, которые проходят между перекрытий. Если на втором этаже можно было вместе сделать отверстие в кровле, то уже перекрытие нужно сделать именно между балок, иначе пилить балку ну, вообще не вариант. Такое место я нашел, и как раз подгадал, это будет в закрытом коробе вместе с печной трубой. Что касаемо материала, который нужен, 3 метра вентиляционной трубы, парочка клапанов, вентилятор и тройник. В принципе для приточки этого хватит. Ну не добавим также клей, герметик. С помощью клея я склею детали, а с помощью герметика сделаю их герметизированными, чтобы есть, запах не выходил. А перед тем, как мы продолжим, небольшая рекламка. Ребят, всем привет! Вы находитесь на нашем канале, и мы будем вам показывать, как построить дом собственными руками. Строительства современного дома, начиная с проекта и кончая полноценным заездом в двухэтажный энергоэффективный дом. А самое главное, докажем, что это можно сделать своими руками. Подписывайтесь к нам на канал, мы будем стараться. Итак, собираем конструкцию на клей, даем настояться эта конструкция где-то около часика, оно все высохнет, ну а потом сверху проходимся силиконом. То есть я сделал немножко по-другому, я сначала собрал полностью весь крепеж, то есть от самого монтажа трубы, от основания и до выхода в перекрытие. Все это склеил, настоялось, и потом, когда уже прикрепил к стене, только потом буду силиконить, потому что любые подвижки могут, силикон откроется и будет потом, то есть, скажем так, фанить. А мне это не нужно, поэтому все это собираю и даю настояться. Помимо просто труб клапанов и отводов в я еще прикупил себе внутренний вентилятор, который будет принудительно отсасывать мне воздух с улицы то есть обогащать кислород по кнопочке. Нажал и потерять воздух пошел. Но также в этом есть и минус, потому что он будет препятствовать естественному поступлению кислорода. Если смотреть на мою площадь жилую 158 квадратов, то для такой площади нужна труба 150-160. А это уже значительное удорожание. Поэтому поставил вентилятор и в принципе принудительно. Такой же поток я спокойно смогу вытянуть. Дал постоять, од... Дал постоять я клей один вечер, он полностью застыл, все, моя конструкция готова, теперь ее можно выносить на кровлю. Выставляю по уровню, отмечаю и делаю отверстие. Отверстие делаю специально не 110, а 150, то есть чтобы вокруг трубы с каждой стороны было где-то еще где то по сантиметру. Это нужно для утеплителя, к тому же нужно будет грамотно склеить пароизоляцию, чтобы не было бреши и там не было конденсата. В общем там будет еще конкретная работа по герметизации, чтобы пар в открытую не выходил, а проходил через пароизоляцию. Поэтому отверстие сделал побольше, чтобы было удобно работать. Ну а теперь осталось сделать выход между вторым этажом и чердаком. Делать его буду из обычной трубы с под Можно сделать из трубы, но она стоит немножечко дороже. В большом объеме это существенно, где-то 500-600 рублей. А так она будет утеплена на чердаке и ничего не будет. Труба также 110, вентиляция также 110, поэтому они идеально стыкуются. Делаем пометку, раздвигаем утеплитель, не выдираем, а просто раздвигаем его и делаем примерку, доски я использовал специально чтобы труба заходила тесно, чтобы то есть она не падала вниз и не приходилось бегать, вторая будет проходить где то также здесь и также потом на кровлю. Отступаю от конька метр шестьдесят, чтобы прицелиться где будет внесенный выход, откуда это взял это я подсмотрел в снипе. Делаю пометку где будет будущий вент выход. Просверливаю отверстие насквозь и делаю пометку себе чтобы уже на кровле я видел где это отверстие было сделано. Ну а теперь комплектую всю амуницию чтобы выйти на крышу и поставить вентиляционный выход. Для этого специально приобрел битумный герметик, чтобы крепко загерметизировать. Не забываю про страховочный пояс. Угол крышами довольно-таки острый, поэтому стоять там сеть не получится. Также приобрел жилеточку, потому что с собой нужно взять полный комплект оборудования. То есть, постоянно в веревках и лазить это вообще не вариант. перчатки чтобы не порезаться не забываем схем как это будет собираться саморезы веревки ножницы по металлу пассатижи рулетки маркера шуруповерт естественно в общем полный комплект ну и саму страховку не забудьте Ну и естественно нужен сам инвестиционный выход, это самая дорогая покупка, которая у меня была. Ну а теперь маленькая инструкция, как перекинуть веревку через 20-метровую крышу. Для этого понадобится маленькая пластиковая бутылка, чтобы не разбить окно на противоположной стороне, не убить соседа или просто не повредить крышу. Привязали, теперь остается только подняться. Перед тем как лезть на крышу, я еще на всякий случай решил закрепить саму лестницу к кровли, потому что когда я буду слезать, я ногой могу просто свалить лестницу, и она упадет, и я, получается, останусь там куковать, пока кто-нибудь меня не заметит. Поэтому, на всякий случай, я закручиваю два самореза, и к этим саморезам я уже прикручиваю катанку, и на катанку сажаю саму стремянку. Получается, стремянка будет закреплена к фасаду, и она уже никуда не денется, и, по крайней мере, у меня будет возможность нормально комфортно слезть. На всякий случай закопил с двух сторон. Ну а теперь перекидываем веревку с помощью бутылки с водой. Ну вроде перекинул, теперь обратно слезаю и нужно подвязаться, чтобы не упасть. Вот на веревку, теперь нужно подвязаться ее к чему-то очень прочному, что вас точно выдержит. Привязываюсь к самому надежному источнику и идем на крышу. Ладно, шучу, привязываюсь естественно к дереву, то есть к тому, что точно меня выдержит. К забору тоже такая себе проведущая идея, поэтому либо дерево, либо машина. Проверяю все полный комплект амуниций. Снизу все полностью проверяю, теперь можно лезть. За съемку сразу извиняюсь, крепить и бегать с камерой по крыше, там где опасно, больно то времени не было, поэтому ракурсы будут там, где я смог поставить камеру, там будет ракурс. Ну и перед тем, как сделать первый шаг на кровлю, я обвязываюсь страховкой и после этого только могу выходить, потому что на крыше меня уже ничто держать не будет, кроме веревки. Нашел сквозное отверстие, теперь ровно на нем нужно сделать отверстие под вент-выход. С помощью маркера отмечаю внутреннюю часть, ну и с помощью ножниц по металлу делаю отверстие. Также есть насадки на шуруповерт, называется сверчок. С ним более удобно, но стоит он довольно-таки дорого, поэтому ради двух отверстий я его покупать просто не стал. Стоит 2000 в магазине. Снимаю защитный слой и приклеиваю, там где-то сантиметровый слой этого герметика, поэтому возможно битма мастика даже не пригодится. Согласно инструкции закручиваю сначала верхнюю, потом нижнюю часть и далее уже по уменьшению наклона. Закручиваю саморез до тех пор, пока не увижу, что герметик уже начинает потихоньку выходить из-под Ну а дальше начинается шляпный монтаж. Внутрь вставляется обычная труба, неутепленная, пластиковая. Сверху ставится крепежный элемент, который является переходником между внутренней и внешней трубой. И он тоже ни хрена не утеплен. И получается, он крепится на 4 самореза по уровню пузырьку, и сверху элемент, выход, он уже утепленный сантиметровым пенопластом, просто на два клика стыкуется, и вот типа все, получился утепленный герметичный вентиляционный выход. По сути, мое личное мнение, это полная какая-то хрень. Я могу себе просто сэкономить где с тысячи, купить обычный выход неутепленный, сверху надеть железную трубу большего диаметра и внутреннюю часть просто запенить. Вот, пожалуйста, бюджетно утепленный вариант и герметичный. Что это такое? Я не понимаю. Это какой-то маркетинговый ход. Мне непонятно. Получается, снутри 10 сантиметров над кровлей, там ничего не утеплено. Я, получается, снутри сейчас буду делать герметичную трубу и там запенивать. То есть это уже мои личные геморрои, это их не интересует. Зачем он стоит, получается в два-три раза дороже, чем обычный выход, а от него толку практически никакого. Честно говоря, было обидно, что переплатил такую сумму, а в итоге получил то же самое. Вот такой выход простенький получился: коллционная труба, два переходника по 30 градусов и сразу вент выход. Мне эта конструкция, в принципе, как сама модель, более-менее понятно, как она будет работать, но я ее пока не утепляю. Почему? Потому что будет выходить еще прелудительная, и между ними нужно поставить рекуператор. Поэтому пока это все без утепления. К тому же еще есть некоторые доработки, которые я хочу туда внедрить, усовершенствовать. На первом этаже будет вентиляция переходить в квадратную, ну, то есть плоскую, потому что круглая более много мест занимает. Но где конкретно будет выход, я пока еще не определился. К тому же, чем больше углов, тем хуже для вентиляции. Будет поток воздуха замедлен. На втором этаже, там где перекрестие, тоже будет под потолок. Но там все понятно. Там максимальная длина будет. эта балка. Так балка перекрытия уже видна. То есть я буду делать прямо под нее. Все эти выходы будут где-то прям сделаны в подвесной потолок. Прямо над коридором. Вот и получается весь маршрут воздуховода. С первого этажа он идет через второй. Перед перекрытием тройник, далее по чердаку и уже идет выход на саму кровлю. Вот весь путь свежего воздуха. На этом, в принципе, вся естественная вентиляция закончена. Эта естественная вентиляция была именно на дом. Ну а теперь быстренько пройдемся по ценнику. Вент выход. 125-й диаметр труба утепленная в кавычках. 4500. Герметик, клей, битум 900 рублей. Сам вентилятор внутренний 400 рублей, хороший, мало, шумный специально. Основный элемент вентиляции это белый пластик, то есть там 3 метра трубы пластиковой, два клапана, переходники, в общем полторы тысячи. Ну и серая канализационная труба, которая проходила получается между перекрытием, два отвода и 3 метра, чтобы на, на сам уже вент выход, еще 800 рублей. Как итог, естественно, вентиляция, мы сейчас про нее говорим, мне обошлась 800 Будет еще принудительная вытяжка, то есть всей сырости из дома это будет в отдельном ролике, там, естественно, будет сумма побольше. Как естественно, для моего дома будет 8-100. Но для моего дома труба сотка это маловато, то есть кубатура дома, площадь 150 квадратов, поэтому этого маловато. Поэтому я поставил вентилятор, я буду принудительно засасывать, а регулировать я это буду с помощью специальных приборов по влажности. Что касаемо серой трубы, я хотел утеп утеплить, уже прям собирался. Но зимой в минус 27 холодный воздух будет остужать мой дом, поэтому необходимо ставить рекуператор. Сделать я буду, естественно, сам, чем сейчас активно занимаюсь. Поэтому по естественной вентиляции на сегодня пока все. В дальнейшем покажу принудительную и потом покажу рекуператор и что в итоге, то есть в комплексе, как получилось, как это все работает. С вами был самостройщик Леха. Всем счастливо, пока-пока.